Давайте сегодня поговорим немножко о понимании. Дело в том, что у нас есть в речи такие приемы, как речь общая и речь конкретная. Приведу простой пример. Общая речь часто свойственна для политиков. Они говорят некоторыми общими фразами, которые для каждого человека вызывают собственный отклик. Как это не удивительно, многие люди говорят практически то же самое. Особенно когда речь идет о коммуникации в интернете. Ясно, понятно, улыбающиеся смайлик как дела? Отлично, хорошо. То есть здесь. Каждый человек под эти слова а, может вложить свои собственные понятия и понимать, как ему хочется, как ему нравится и как он привык. А, есть конкретная речь. Например, а, возьмем те же общие фразы, но которые переходят в конкретику. А, «Как дела?» «Нормально». А что значит твое нормально? Ну, нормально это значит, что у меня ничего плохого нет. А хорошее что есть? А хорошее у меня вот это, это и это. Ну, в принципе, этого тоже маловато, чтобы я считал, что у меня все хорошо. То есть, заметьте, здесь мы получаем ответы на вопросы. Более того, мы задаем вопросы до тех пор, пока нам не становится ясно. Пример общей фразы. Принеси воды. Пример конкретной фразы. Налей, пожалуйста, мне воды из кулера и принеси мне это в моей любимой кружке. Человек понимает, что ему нужно делать. Есть так называемые общие слова, под которые можно подложить, извините за сленг, любой Смысл. Конечно, не совсем любой, но смысл данного слова очень сильно варьирует. Это такие слова, которые в своем определении имеют несколько строчек. То есть, когда мы говорим «кружка», то мы подразумеваем «кружка». Я не говорю о том, что их большое многообразие, но когда мы говорим «смелость», когда мы говорим ответственность, когда мы говорим доброта и тому подобного рода вещи, то каждый из нас, то есть участник коммуникации, подразумевает в этом понятии что-то свое. Собственно говоря, почему нам и нужна конкретная речь. Если мы хотим донести до другого человека, что для вас значит, Забота? То есть как вы поймете, что о вас позаботились? Другой человек должен понимать, что ему нужно делать в этот момент. Например, фраза «Я люблю, когда мне дарят цветы, я чувствую, что я нужна и обо мне заботятся». Это достаточно конкретная фраза. Человек сказал, что он любит и почему он это любит. Когда мы говорим «Я так люблю цветы», это очень общая фраза. Какие цветы? Когда цветы? Может быть, я женщина, поэтому читается, что люблю цветы. В общем-то, вопросов достаточно много. Соответственно, это общая фраза и общая речь. Как говорил старший литвак, это ваша задача, чтобы вас понимали. Это вы должны позаботиться о том, чтобы говорить общей речью и быть великим политиком, и чтобы вас понимали окружающие, и чтобы говорить конкретной речью, и вас понимал конкретный человек в конкретных обстоятельствах. Жонглируйте и тем, и другим типом речи. Более того, когда вы говорите общими понятиями, не обижайтесь, что вас не понимают, потому что действительно каждый человек Имеет свои глаза, свои уши и вкладывает свои понятия в ваши слова. Хотите конкретики? Говорите конкретно. А, иногда это может показаться банальным, но зато это дает свои результаты. И иногда можно задавать очень конкретные вопросы. А, Повтори, что я сказала потому что вопрос «ты понял, что я сказала?» Это тоже общий вопрос. Человек скажет «да», и он понял, как мог и как хотел. И мы опять не знаем, поняли нас или не поняли. А, говорите и понимайте друг друга, и будьте счастливы.